Сейчас много говорят о том, что Путин — это хорошо. Ведь вы в 90-е еще не жили. Вот тогда было, так было. Вообще стороны не было. Так что Путин — это хорошо. Логика странная. Для демонстрации ее абсурдности я написал небольшой филитон, который сейчас я зачитаю. Современность. Заходите вы в самолет. А там стоит такой старенький седой летчик и курит прямо в салоне. Товарищ-командир воздушного судна, говорите вы, надо взлет отменить. Почему? спрашивает у вас летчик. Капает гидравлическая жидкость из крыла. И что? спрашивает летчик, спокойно продолжая курить. Ну как что? Закрылки могут не выпуститься. Течь же в гидравлике. Мальчик. Ты еще на ТБ3 не летал. Там вообще закрылков не было. А почему у вас шасси, обмотаны изолентой? Так ты же сам говоришь, гидравлика отказала. Если шасси сложится, нам конец настанет. А это разве нормально, что они теперь не убираются? Нормально, парень. Несцы. На тоба три шасси вообще никогда и не убирались. А что снег на крыльях, это тоже нормально? Снег, говоришь? На крыльях? В условиях боевого применения. Наличие снега на крыльях не является препятствием к осуществлению взлета. А почему в салоне так холодно? Парень, на ТБ-3 салона вообще не было. Скажи спасибо, что ветер в лицо не хлещет. И умты надевать не надо. Ну попросил в бортстрелокоплет. А почему экран системы предупреждения опасного сближения с Землей не работает? Ну, не работает, да. И что? Видел я как-то на ТБ-3. Туман. Ночь. Темно. Но аэродром где-то рядом. Но ничего не видно. И тут вдруг вижу, что-то еще темнее вроде впереди стало. Вроде как аэродром близко должен быть прожектор виден. Взглянул на компас, а там не то направление. В общем, так я и понял, что в холм лечу. И безо всяких этих там систем. Понятно. Но система навигации работает? Система навигации? Конечно, нет. Зачем нам? Впереди нас другой самолет идет с работающей системой. А мы за ним. Ну ты что, на ТБ3 в строю никогда не летал? Ну у вас хоть что-то работает. Мальчик. Ну слушай, ну что ты знаешь о жизни? Ты еще на ТБ3 никогда не летал. На сегодня все. Подписывайтесь на канал.